Привет, меня зовут Наталья Викторовна, я являюсь преподавателем по химии. Думаю, для вас не секрет для того, чтобы поступить в университет Беларуси, вам обязательно нужно сдать успешно централизованное тестирование. Для успеха на ЦТ вам конечно же понадобится наработка навыков знаний умений решения тестовых заданий уже в книжных магазинах появились новые сборники централизованного тестирования 2021 года вот они какие красивые значит сегодня как раз таки видео пойдет о ЦТ 2021 года мы разберем с вами задание части а с части б посмотрим какие особенности есть в решении централизованного тестирования И, конечно же, обсудим все самые сложные моменты на ЦТ. Что же могу сказать, прорешав ЦТ 2021 года? Что оно было не такое сложное, как в прошлые года. Относительно даже 2020 года задание намного проще. Несмотря на то, что часть А уменьшилась, уменьшилась на несколько заданий, часть Б увеличилась, но все равно сохраняется пропорциональность в темах. Я нашла среди всех заданий части А примерно 57,1% из раздела общей химии. Ну, в принципе, это неудивительно, потому что самый большой пласт в химии — это как раз-таки общая химия, это основа всех основ. Тем более в школьной химии общая химия составляет большую часть. Также для себя я выделила вторую часть, это химия элементов. Сюда я отнесла специфические химические, физические свойства, какие-то способы получения, а также способы применения, даже можно так сказать, этих веществ. Ну сюда бы я отнесла какие-нибудь специфические свойства азотной, концентрированной, разбавленной кислоты, серной кислоты и так далее. Их взаимодействие, например, с металлами различной активности или с какими-то специфическими веществами. Далее третью часть, конечно же, будет занимать органическая химия. Куда же без нее? Органики, как и в прошлых годах, относительно немного. Всего лишь 28,6%. Что могу сказать? Конечно же, всегда будут углеводороды. Вы никогда не угадаете, какой конкретно класс вам попадется на ЦТ. Но это всегда 100% будут углеводороды. Непонятно, алкан, алкен, алкин, алкин, либо что-либо другое. Также всегда будет кислород, содержащий органические соединения. Опять же, вы не можете предположить, у вас будут задания по альдегидам, спиртам, карбоновым кислотам, либо это будут вообще эфиры. И, соответственно, третий такой раздел органики — это азот, содержащий органические соединения. Они тоже, конечно же, будут. Часть B немножко э, изменилась, больше добавили заданий на соответствие. То есть вам нужно соотнести... Э, какие-то части из правого столбика слева и написать сочетание букв и цифр. Сюда как раз таки относятся задание на составление формул органических веществ, определение гомологов, изомеров, вообще соотнести формулу и название и так далее. Вторая часть вот таких заданий — это задание на смещение равновесия и, в принципе, лешетелье. Я понимаю, что большинство абитуриентов не любят данную тему, но, тем не менее, она вот встречается в части B, за нее можно хорошо получить хорошие баллы. Далее, что можно еще здесь найти? В части Б можно найти цепочки, но цепочки немножко специфические. Да, неорганическая цепочка такая же, как и была, даже могу сказать, что она... Простая, потому что именно такая цепочка уже встречалась в централизованном тестировании лет 10 назад. А также ее можно найти в тренажере по химии в Рублевского. Классная кни книжка, с ней вы можете хорошо подготовиться к централизованному тестированию. Но обращайте внимание, что в некоторых задачах могут быть неправильные ответы, то есть есть опечатки небольшие. Также помимо... Неорганической цепочке есть органическая цепочка, но она необычная. Почему? Вам дано исходное вещество, продукт реакции, а вы должны предположить, какой реагент может быть использован для проведения данной реакции. То есть вот такая немножко преобразованная цепочка, но все равно она есть. Есть классическое задание на определение констант. То есть константы в каком плане? Физических, химических свойств по описанию. Нужно найти вещество по его описанию и определить ту же самую малярную массу и так далее. Что касается задач, части B, они несложные, даже я сказала бы намного проще, чем некоторые задачи из Врублеска. Намного проще. Опять же, классические задачи на растворы, я бы сказала, еще и на логику. То есть добавлена некая частичка логики помимо химии. Далее, это задачи, обычные задачи, которые решаются по уравнению реакции. Это задачи на термохимию, это задачи, связанные с газами. Ну ничего такого страшного нет. В принципе, мы сейчас с вами рассмотрим часть А. В первом видео будет еще второе видео про часть Б, решение задачи, сопоставление и так далее, решение цепочек. Мы это все разберем. Но что могу подытожить? В 2021 году действительно несложное было централизованное тестирование по химии. И я думаю, что если вы будете хорошо готовиться прорешивать не только централизованное тестирование предыдущих пяти лет, но 10, а лучше вообще всех 15, и централизованное тестирование за все его время существования, я думаю, что вы отлично сдадите централизованное тестирование и поступите в тот вуз, который вы мечтаете. Значит, мы сейчас с вами тогда начнем разбор тестовой части, то есть части А. Первое задание звучит так. Число элементов не металлов, расположено в группе 1А периодической системы равно. Значит, вот у нас перед глазами с вами периодическая система, и мы с вами находим непосредственно первую А-группу. Вот я ее выделяю, и что я могу сказать? Что единственный неметалл, который существует в первой А-группе, это водород. Все остальные элементы, литий, натрий, калий, рубидицы и зифранцы, это у нас металлы. То есть правильный ответ 1. Далее, А2. Дана электронно-графическая схема атома химического элемента. Тема данная — это строение атома. Э, нужно определить число протонов в ядре атома этого элемента. Значит, Что мы с вами знаем? Что количество протонов равно количеству электронов в электро электронейтральном атоме. Поэтому, что мы с вами можем сделать? Мы с вами можем посчитать количество электронов, которое у нас нарисовано в такой электронографической схеме, и сказать, что такое же количество протонов будет в этом атоме. Посчитав все, мы с вами определяем, что таких электронов 13. Значит, правильный ответ номер два. Задание А3. Согласно положению в периодической системе в порядке ослабления основных свойств высших оксидов, элементы расположены в ряду. Значит, что я вам могу напомнить? Что в периодической системе в периоде слева направо основные свойства, они ослабевают. Что касается групп сверху вниз. Основные свойства усиливаются. То есть мы всего лишь посмотрим, как располагаются данные элементы, которые у нас написаны в различных рядах. И предположим, как будут изменяться их свойства. Значит, первый ряд у нас кальций, стронций и рубитий. Мы видим, что по такой последовательности будут усиливаться основные свойства, поэтому такой пункт нам не подходит. Далее у нас, Сейчас мы лишнее сотрем, кремний. Затем у нас идет алюминий и магний, опять же, в сторону усиления основных свойств. Такой пункт нам также не подходит. Далее, бериллий, магний, алюминий. Опять же, мы видим, что тут сначала усиливается, потом ослабевает. Но у нас написано только ослабевать, значит, такой пункт опять же не подходит нам. Следующее, углерод, бор и алюминий. Опять же в порядке усиления, не подходит. Ну и последнее у нас остается калий, литий и берили. мы это тоже проверим. Значит, калий, затем литий, затем берили. Вот у нас идет ослабление и затем вправо в периоде опять же ослабление. То есть правильным вариантом будет 5. Следующий, четвер, четвертый вопрос. Как ковалентная полярная, так ионная связь присутствуют в веществе? Напомню вам то, что в одном веществе не обязательно должен быть только один тип связи, только ковалентная полярная или только ионная. Есть вещества со смешанным типом связи, то есть какая-то часть связей будет образована по одному механизму, какая-то часть по другому. Напомню вам, что ковалентная полярная связь эта связь образована между различными неметаллами. Что касается ионной, она образована между ионами, то есть между атомами, которые имеют большие различия в относительной электроотрицательности что мы здесь с вами рассмотрим значит уксусная кислота значит здесь все не металлы и связь которая будет в данной молекуле это ковалентная полярная никакой здесь ионной связи нет значит не подходит этот вариант NH3 та же самая история ковалентная полярная HCOO калий я вам специально зарисую строение данной молекулы, и что я могу сказать, что связи, которые между неметаллами, то есть углерод-водород, углерод-кислород, вот, вот эти связи, они все образованы э, по типу ковалентной полярной. Но вот связь, которая образована между остатком муравьиной кислоты, то есть HCO- и ионом калия плюс, вот она как раз таки и будет ионной. Поэтому правильный вариант ответа номер 3. Значит, почему не подходит ферум втор 2? Вот наш ферум втор 2. Втор имеет заряд минус, железо плюс 2. Тем самым такой тип связи у нас ионы между ионами. Натрий 2о аналогично. Так, идем с вами далее. Значит, здесь у нас... Вопрос. Низшая степень окисления одинаково у всех элементов ряда. Что могу сказать? Что низшая степень окисления равна номер группы минус 8. Значит, что мы теперь можем из этого вынести, не считая... Степень окисления всех, в принципе, элементов. Мы можем посмотреть, если у нас ага-элементы находятся в совершенно разных группах, и у них невозможно, вообще не может в принципе, быть непосредственно одинаковая степень окисления, то мы их вычеркиваем. Значит, фосфор и мышьяк находятся в одной группе, да, в пятой, серо в шестой. То есть, в принципе, они у нас не могут. Значит, это характерно для четвертой а 8 А-группы. Водород. У него, возможно, степень окисления минус 1 в гидридах, гидриды металлов, например, на 3H. Здесь степень окисления водорода минус 1, натрия плюс 1. У хлора и у йода, которые находятся у нас в седьмой А-группе, низшая степень окисления равна 7 минус 8 минус 1. То есть вот наш правильный вариант ответа. Дальше, бериллий, это у нас металл, у них в принципе... Низшая степень кисления равна нулю, то есть отрицательно быть не может. Остальное у нас, значит, углерод минус 4, алюминий тоже 0, не подходит. Кислород минус 2, бром минус 1, йод минус 1, не подходит. Углерод минус 4, азот минус 3, кислород минус 2. То есть все по тому же принципу, как я вам до этого рассказывала. Так, идем с вами дальше. Номер 6. Число веществ из предложенных аммиак, оксид азота-2, серная кислота, белый фосфор, угарный газ, имеющих молекулярное строение равно. Значит, первое, что нам нужно вспомнить, вообще, какие типы кристаллических решеток существуют. Есть молекулярная, атомная, ионная и металлическая. Значит, сразу же мы что с вами понимаем? Если здесь нет веществ, образованных по ионному типу связи, значит, это в любом случае не будет ионная кристаллическая решетка. Да? Дальше. Металлов здесь тоже нет, никаких сплавов нет. Значит, уже, вычеркиваем металлической здесь не будет. Нам здесь нужно лишь разобраться между атомной и молекулярной. Есть в Инстаграме табличка, по которой можно легко вам определить, какие вещества относятся как раз-таки к разным типам кристаллических решеток. Что могу сказать? Значит, аммиак при нормальных условиях газ, и он относится к молекулярной кристаллической решетке. Это одна из самых слабых кристаллических решеток. Она характерна для газов, летучих веществ. Вещества эти чаще всего имеют какой-то запах. Так, далее серная кислота. Это у нас кислота, вещество образовано ковалентной полярной связью, как раз-таки, опять же, относится к молекулярной кристаллической решетке. Белый фосфор, P4, также относится к молекулярной кристаллической решетке. Если бы у нас был бы красный либо черный, просто P, мы бы его относили бы к атомной. Следующее. Угарный газ. Значит, угарный газ... А, я еще пропустила оксид азота. Значит, оксид азота, N, оксид азота 2 NO также относится к молекулярной кристаллической решетке. И последний угарный газ CO, также относится к молекулярной кристаллической решетке. То есть все пять у нас ä, подходят по данное описание. Следующее такое интересное задание с рисуночком. в водный раствор сахара попали медные опилки. Ну, значит, сахар С6. H12.6. Считаем, что у нас, например, глюкоза и медные пилки. Значит, сразу же, что мы можем, не дочитав уже до конца, сказать, что сахар у нас будет растворяться в воде, а медь, как твердое вещество, у нас будет падать вниз. Далее, удалить медь из смеси можно в соответствии со схемой, указанной на рисунке. И мы теперь рассматриваем рисуночки. Первый. У нас процесс такой выпаривания. Выпаривать мы можем только воду. То есть у нас вода уйдет, сахар медь останется. Такой вариант не подходит. Далее. Следующий, следующий рисуночек, циферка 2. Это показан процесс осаждения, да, или фильтрования. Тут больше, наверное, фильтрования даже показано. За счет того, что сахар растворяется в воде, он легко пройдет через фильтр и попадет так называемый маточный раствор. Что касается меди, которая у нас находится вот в стаканчике, часть ее останется в стакане, часть ее останется на фильтре. То есть как раз-таки этот вариант нам подходит. А8. Количество моль метана, содержащего 11,21 умножить на 10,24 степени атомов, равно. Значит, что нам здесь нужно сделать? Во-первых, вспомнить формулу метана, Cr4. В метане в одной молекуле содержится 1 атом углерода и 4 атома водорода. То есть суммарно у нас всего 5 атомов. Вот как раз такие... Вот это количество дано для всех атомов. Что мы с вами можем сделать? Мы можем найти химическое количество всех атомов по формуле n делить на nA, где nA это 6,02 на 10, 23 степени. Тогда химическое количество равно... 11,21 умножить на 10 24 делить на 6,02 умножить на 10 23 степень. Значит, что мы с вами э, может, можем в данном случае сделать? Для того, чтобы э, нам с вами было проще посчитать, так как у вас нет инженерных калькуляторов, мы можем перенести одну запятую и уменьшить в данном случае степень. То есть сказать, что у нас будет 112,1, умножить на 10,23 степени, поделить на постоянное авогадо. Вот эти у нас здесь в 23 степени прекрасно сократятся. Значит, сейчас мы посчитаем, у нас получается следующее, что химическое количество всех атомов 18 целых, и мы помним, что в централизованном тестировании по химии мы округляем до третьего знака. Значит, моль. Теперь мы с вами знаем, что у нас всего 5 атомов, а нам нужно перейти на одну молекулу. То есть химическое количество метана будет 18621 разделить на 5. И получаем мы 3,724 моль. Самый близкий ответ, вот у нас третий. То есть тут округлили до сотых. Отлично. Далее, А9. Согласно классификации оксидов, несолеобразующий оксид является продуктом химического превращения. Значит, несолеобразующий, который э, при, допустим, добавлении кислоты или щелочи не будет образовывать соли. Значит, что мы можем сказать? Я уже не буду уравнивать. Это просто запишем продукты реакции. Значит, при окислении азота всегда получается NO. НО NO как раз таки и будет не солеобразующим оксидом. Но уже до конца дойдем. Значит, Копрум плюс на 3 У нас образуется нитрат меди, NO2 и вода. При разложении малорастворимых либо нерастворимых гидроксидов образуется оксид и вода. Натрий-HCO3 при разложении гидрокарбонатов образуется Карбонат, СО2 и вода. При полном окислении, у нас написано здесь, избыток кислорода, образуются СО2 и H2O. Значит, все вот эти оксиды, которые образуются, они все солеобразующие. Так, далее. Так, у нас А10. А10. Число кислот из приведенных соляная, бромоводородная, угольная, сероводородная, сернистая, которую можно получить растворением газообразного вещества в воде. Значит, что мы можем сказать? Соляная кислота h хлора она образуется как раз-таки при растворении газа, хлороводорода в воде, подходит. Далее, бромоводородная аналогичным образом. Угольная H2CO3 образуется из CO2 и воды, то есть растворением... СО2 в воде, причем эта реакция неустойчива, поэтому идет обратный процесс. Следующая у нас сероводородная, H2S. Опять же, получают из газа сероводорода, который растворяется, растворяется в воде. И последняя сернистая, H2SO3, ее получают также растворение максида SO2 в воде. То есть в данном случае у нас подходят все пять кислот, которые можно таким образом получить. Далее, к раствору гидроксида натрия объемом 1 дециметр кубический, я прям так все перепишу, и с молярной концентрацией щелочи, то есть С у нас равно 0,02 моль на дециметр кубический, добавили фенолфталин, что мы с вами знаем, что окрасится в малиновый цвет. окрашенный в результате этого раствор обесцветится при добавлении к нему. Значит, что мы теперь будем разбирать? Для того, чтобы непосредственно фенолфталиин приобрел бесцветную окраску, да, то есть обесцветился, нам нужно либо в кислую среду, либо в нейтральную. То есть нам нужно наш натрий-ОАЖ, OH, что сделать? Нейтрализовать. И что мы здесь будем делать? Причем у нас должно быть определенное соотношение веществ. Что мы с вами знаем? Что концентрация, это химическое количество, делить на объем. То есть отсюда мы сможем найти химическое количество c умножить на v, То есть 0,02 умножить на 1. И в таком случае у нас химическое количество 0,02 моль. То есть нам его должно хватить. Теперь, что мы можем сказать? Аммиак у нас вещество, которое будет проявлять основные свойства, сразу же не подходит. Барихлор-2 — это соль. Не можем мы таким образом нейтрализовать. Ага, вот у нас есть кислота. Но что мы обращаем внимание? Что ее в разы меньше. А при написании уравнения реакции два данных вещества будут реагировать один к одному. То есть нам нашей кислоты... Не хватит, поэтому этот вариант мы отметаем. Следующий, h йод Вот как раз-таки этот вариант нам и будет подходить. h йод плюс натрий h -OH у нас будет получаться. И один, натрия и вода. Далее, мы обращаем внимание на химическое количество. У нас кислота взята в избытке, значит все классно, все мы берем. Последний вариант нам также не подходит. Почему? Потому что это опять же основание. Никакого, никакой нейтрализации не будет происходить. Так, А12. Сосуд, содержащий 2 дециметра воды, добавили 2 моль серной кислоты и 1 моль хлорида бария, хлор 2. В результате выпал осадок. Значит, сразу же с вами записываем, что же у нас тут за осадок. При взаимодействии серной кислоты с хлоридом бария у нас образуется... Бариусу-4, малорастворимое вещество, и 2 моль Аш-хлор. Обратите внимание на химические количества реагирующих веществ. В данном случае э, они у нас находятся не в равном соотношении. Можно даже записать, что плюс избыток 1 моль серной кислоты не прореагирует, так как исходные вещества э, в стационарных условиях реагируют в соотношении 1 к 1. Так, что у нас дальше? Масса осадка увеличится, если в сосуд добавить. Значит, что мы с вами можем сюда добавить? Нам нужно добавить такое вещество, которое вместе с серной кислотой будет выпадать в осадок. Значит, мы по таблице растворимости определяем, и как раз-таки кальций-хлор-2 при взаимодействии с серной кислотой будет давать осадок. Поэтому это будет правильным ответом. 13. Для сушки газа, полученного в установке 1, его целесообразно пропустить через сосуд 2 с концентрированным раствором вещества. Давайте для начала поймем, что же это такое за аппарат, вот это, который изображен на рисунке. Значит, это аппарат КИПа. Он используется для получения СО2. И у нас как раз-таки нарисован карбонат кальция и хлороводород который при пропускании дает кальций, хлор-2, H2O и CO2. Вот этот газ нам и нужно осушить. От чего осушить? От воды, которая там находится в реакционной системе. Значит, здесь как раз-таки это задание основано на изучение свойств вещества. В данном случае единственное вещество, которое используется для осушения газов, это концентрированная серная кислота. То есть здесь нужно понять, что это такое, да, что за установка и непосредственно физические свойства или применение одних из веществ. В данном случае вот у нас серная кислота является осушающим веществом. А14. Веществами Х и У в схеме превращений являются соответственно. Значит, нам нужно к серной кислоте что-то добавить для того, чтобы получить натрий 2 С 4 Самый простой вариант — это, конечно же, добавление натрия он OH, Правильно? Для того, чтобы произошла реакция нейтрализации. Мы точно знаем, что такая реакция происходит. Но будет ли идти реакция с плюмбом н 3 дважды? Давайте это проверим. Значит, натрий 2 С 4 и плюмбом НО3 дважды. Какое самое главное условие реакционного бена? Чтобы в результате реакции выпадал осадок, образовался газ, либо э, вода, то есть какое-то слабое вещество. В данном случае что у нас получается? Натрий идет к НО3, образует то самое вещество, которое ну, как раз-таки нам и нужно. А плюмбум СО4 выпадает в осадок. Вот как раз-таки тот вариант, когда реакционная обмена проходит по всем правилам. Поэтому правильный вариант ответа 2. Следующее довольно-таки интересное задание. Значит, А15 удалить на тип со стенок отопительного котла можно, если в котел с чистой водой. И там добавить различные вещества. Что же такое накип? На, накип это у нас либо карбонаты кальция, либо э, карбонаты магния. Значит, если мы сюда, ну давайте одно из веществ возьмем, добавим первое поваренную соль. Что будет происходить? Все равно у нас ничего не произойдет. Все останется так, как и есть. Далее пропустить кислород. Вообще не вижу здесь никакого смысла. Потаж. Потаж у нас калий-2-СО3. Тоже нет никакого смысла. Добавить этановую кислоту. Значит, этановая кислота, сн 3 СОН. уксусная кислота. Как раз-таки это будет правильный вариант ответа, так как в результате реакции у нас образуется растворимая соль, СО2 и вода. Все прекрасно у нас Здесь удаляется. Так, правильный вариант 4. А16. Медную стружку нагрели на воздухе до потемнения. А затем охладили, опустили в сосуд, содержащий разбавленную серную кислоту в избытке. Укажите тип реакции, протекающей в сосуде. Ну и начнем. Медную стружку, то есть медь, нагрели на, воздух, на воздухе до потемнения. То есть у нас медь вступила в реакцию с кислородом, образуя оксид. После этого, как медь охладили, добавили серную кислоту. Что у нас в результате реакции происходит? У нас два сложных вещества, которые между собой взаимодействуют, давая при этом соль и воду. В данном случае, раз два сложных вещества у нас взаимодействуют друг с другом, происходит реакция обмена. Они обмениваются своими какими-то составными, можно так сказать, частями. Так. Далее, тоже вот мне понравилось это задание, довольно-таки прикольное такое, а 17 на графике представлена зависимость количеств исходного вещества А и продукта реакции Б. То есть можем сказать, что у нас реакция таким образом протекает. Из вещества А получается вещество Б. В уравнении этой реакции коэффициент перед формулой А равен 2. Определите коэффициент перед формулой Б. Значит, по закону стихиометрии все вещества, которые у нас реагируют и образуются в результате реакции, находятся в стихиометрической зависимости, то есть э, в определенном соотношении, которое соотношение будет сохраняться ну, во всех классических вариантах. Значит, что мы с вами можем сделать? Мы можем определить, насколько же изменилось вещество А, в случае со стихиометрическими коэффициентами настолько же изменится вещество b. Значит, что мы с вами видим? Дельта n для вещества А составляет от 1 до 0,7. То есть мы это смотрим по графику. Вот у нас насколько затратилось вещество А. 0,3 моль. Значит, вот мы сверху можем написать 0,3 моль. Далее мы смотрим, насколько изменилось наше вещество b. Оно у нас от нуля 0 возраста до 0,6. То есть дельта n составляет 0,6 моль. Значит, вот у нас 0,6 моль. Что мы с вами делаем? Составляем самую простейшую пропорцию. 0,3 относится к 0,6, как 2 относится к x. Вот, например, у нас здесь х. Это x отсюда 2 умножить на 0,6 и поделить 0,3. То есть у нас получается x равное 4. Вот правильный ответ 4. Следующее. Количество моль ионов, тут обратите внимание, именно ионов, образующихся при полной диссоциации в воде вещества количеством 3 моль, формула которого. Значит, у нас такая интересная соль дана, сейчас мы ее перепишем. И у нас все это вот так запишем, 3 моль. Вот так даже я взяла бы. Значит, что мы с вами тут можем расписать на ионы? Значит, соль, соль у нас расписывается на ионы. Мы можем записать таким образом. 3 умножить на 2, 6 ионов натрия, плюс 3 иона с 4 2 минус. То есть мы расписали в данном случае с вами сульфат натрия. Дальше идем к сульфату хрома 3. Значит, хрома у нас 2, домножить на 3, 6. 6 хром 3 плюс. Плюс 3 умножить на 3, 9, СО4, 2 минус. А вот воду мы не расписываем, потому что это молекула, слабый электролит. Так он и остается. Значит, теперь мы с вами считаем, какие у нас здесь будет, какое количество моль. 6 плюс 3, 9, плюс 9, 18, плюс 6, 24. То есть правильный вариант ответа 24. Здесь на что ваше задание вот это направлено, чтобы вы правильно написали реакцию диссоциации, не забыли, что всего вещество у вас 3 моль и вода у вас не диссоциирует. Так. Далее, А19 к получению раствора с pH, равная 4, может привести растворение в воде вещества, формула которого. Ну Давайте пойдем логическим путем. Натрий хлор, это у нас что такое? Это поваренная соль. Вы когда солите суп, у вас же не изменяется по H, у вас же там не становится кислота. Все почему? Потому что натрий хлора это соль, которая образована сильным основанием и сильной кислотой. И гидролизу не подвергается, поэтому этот вариант нам, нас не устраивает. Дальше, натрий при растворении в воде дает щелочь и водород. Что мы с вами здесь можем сказать? Что э, как раз-таки натрио H это у нас щелочь и дает pH среды больше 7, то есть тоже не подходит. Следующее, P2O5. P2O5 при растворении в как большинство кислотных оксидов, дает соответствующую кислоту. При этом кислота дает pH минус, ну или скажем так не минус, а меньше 4 то есть вот как раз-таки этот вариант ответа нам будет подходить. Так, отлично. Следующее, А20, окислительно-восстановительная реакция, возможно, между оксидами пары. Тоже очень интересное задание, я бы сказала бы больше на логику. Здесь не обязательно знать, как реагируют между собой эти вещества, а логически это все разобрать. Значит, что такое окислительно-восстановительная реакция? Это реакция, в котором восстановитель отдает свои электроны энное количество электронов окислителю. То есть для того, чтобы произошла окислительно-восстановительная реакция, обязательно должен быть окислитель, обязательно должен быть восстановитель. Значит, вот давайте теперь рассуждать. Магний, О и Калий 2О. Предположим, чтобы такая реакция происходила. Значит, определяем степень окисления самых основных наших здесь атомов. И что я могу сказать? Что магний, он может быть только окислителем в данном случае, он может только принимать электроны. И калий может только принимать электроны. То есть в данном случае такая ОВР невозможна, не может быть два окислителя. Вот на это как раз таки и направлено это задание. Дальше СО и хром-О3. Опять же определяем степень окисления. В данном случае что у нас? Углерод находится в промежуточной степени окисления. Он может быть как окислителем, так и восстановителем. Хром находится в своей высшей степени окисления, значит, может быть только окислителем. Вот такая пара теоретически возможна, потому что есть, предположительно, восстановитель и есть окислитель. Давайте просмотрим остальные пары. Цинк, О и СО3. Цинк в своей высшей положительной, сера в своей тоже высшей положительной. Не могут быть два окислителя. Силициум О2 и СО2. Опять же, они в своих высших степенях окисления. Кальций О и БОР2О3. Опять же, в своих высших степенях окисления не может быть два окислителя. Поэтому остальные пары невозможны. Так. Вот мы и добрались до 21 вот этого сложного задания. Я бы сказала, что сложно, не все обращают внимание на октановое число при изучении углеводородов, да и вообще, в принципе, такого не было раньше в централизованном тестировании. Что могу сказать? Значит, есть вещества которые увеличивают, либо уменьшают так называемое октановое число. Для чего оно вообще нужно? Есть такой процесс, как детонация, самопроизвольное, скажем так, взрывание вещества или самовоспламенение. Вот как раз таки, чем выше это октановое число бензина либо какого-то горючего вещества, тем больше оно может воспрепятствовать вот этой детонации тем менее оно, наоборот, самопроизвольно взрывается. Есть вещества, которые увеличивают октановое число, такие как ароматические углеводороды. Есть вещества, которые, наоборот, понижают октановое число. Например, там гексан или октан, что-то э, из этого. То есть, что у нас здесь написано? Нам нужно увеличить октановое число. Увеличивают только, как я уже сказала, ароматический углеводород. Октан у нас это алкан. Гексан аналогично алкан. Триметилпентан. Алкан, хоть и Нанан. Это тоже алкан. А вот диметилбензол. Это у нас что? Ароматическое соединение, которое будет увеличивать как раз-таки октановое число. Вот правильный вариант ответа. Следующее. В реакцию полимеризации вступает углеводород, модель молекулы которого указана на рисунке. Ну давайте Разбираться, что это вообще у нас за углеводороды. Первое значит, темненьким это у нас атом углерода, светленьким атомом водорода. То есть, что мы с вами видим, у нас это не что иное, как бензол. Можно записать С6С6. Второе это у нас такой разветвленный алкан. Почему алкан? Потому что у каждого атома углерода есть по 4 связи. То есть, по факту, вот у что за вещество. Либо можем сказать, что это два метил. И три атома углерода соответствуют пропану. Далее. Три. Раз, два, три. И обратите внимание. Значит, у нас у первого атома углерода два водорода. Затем у второго один, у третьего три. То есть здесь у нас двойная связь. Что это у нас такое? Пропен-один. Следующее. Мы видим, все связи насыщены. CH3, CH3, этан. И пятый я сюда сбоку запишу. Раз, два, три, четыре. Все связи насыщены. Ну, я уже так сокращенно напишу c 4 Раз у нас насыщены все связи, 10, бутан. Значит, в реакцию полимеризации могут вступать только те вещества, которые имеют кратные связи. Как раз-таки это у нас будет пропен. То есть номер три правильный вариант ответа. Так, А23. Мономером для получения высокомолекулярного соединения, формула которого представлена на рисунке, является. Значит, у нас что такое? Вот просто я говорила, что большое количество полимеров здесь есть и в РТ, и в ДРТ, и в ЦТ встретилось. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно разобраться, какое исходное вещество. Раз у нас здесь есть кратная связь посерединке, при образовании такого полимера было изначальное количество, две сопряженные связи, две двойных, точнее, сопряженных связи. И они располагались по обе стороны от кратной связи. То есть мы с вами можем предположить, что исходное вещество у нас было следующее. И тут уже можно убрать. И нам нужно его только назвать. Значит, нумеруем. Вот так, сверху пронумеруем. Атомы углерода. Значит, у второго у нас находится метильная группа, 2 метил, 4 атома углерода. Это у нас бута, раз, два. Две двойных связи, значит, мы пишем Диен-1,3. Ищем такое название. Вот наше название, 2 метил, бута, Диен-1,3. Следующее, А24. Выберите утверждение, верно характеризующее соединение, формула которого представлена на рисунке. Значит, вот... Наша формула. Что это у нас такое? Это у нас талуол, гомолог бензола. И соответствует общей формуле cnh H2N-6. Это как раз-таки формула ароматических углеводородов. Это у нас и будет подходить. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть. Формула является линейной. Нет, не линейной. Следующее число атома водорода в молекуле равно 3. Нет, 1, 2, 3, 4, 5 и еще здесь 3. Это, соответственно, 8. Не подходит. Вступает в реакции поликонденсации. Нет, поликонденсации способны вступать в вещества, которые имеют, например, гидроксильную группу. И является замером соединения. Это у нас снизу зарисован метил, э, метилциклогексан. Нет, не является, потому что количество атомов углерода и водорода... Ну, углерода одинаково, водорода различны. Если здесь с 7 h 8 то здесь у нас будет с 7 раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 и еще 3, аж 14. То есть совершенно другое вещество. Такс. А25. Сумма малярных масс органических веществ Х и У в схеме превращения равна 274. Укажите название карбоновой кислоты А. То есть у нас есть какая-то карбоновая кислота. Я бы ее обозначила так, cnh 2 н плюс 1, coh Пусть вот это будет у меня карбоновая кислота А. Что у меня произошло с ней? В первом случае у меня прошла реакция этерификации. Реакция этерификации происходит в присутствии концентрированной серной кислоты. То есть это всего лишь как условия протекания реакции и нагревания. В результате этого у меня образуется эфир CO. COCOCH3. Вторая реакция – это взаимодействие с кальцием. То есть это типичные кислотные свойства. Сразу же уравняем. карбоновой кислоты. CNH2N плюс 1. COO дважды кальций. Выделяется вода. Значит, что мы с вами можем сказать? Вот это у нас вещество Х, вот это вещество У. Их малярная масса равна 274. Значит, из чего она состоит? Мы в общем виде можем записать следующую формулу. Значит, малярная, относительно атомная масса углерода 12 и количество N. Плюс 2N плюс 1. Плюс углерод 12. Тут у нас 2 атома кислорода. Это у нас 16 на 2, 32. Я дальше тут снизу продолжу. CH3 это 12 и плюс 3. Плюс... Теперь все, что у нас здесь идет. Что у нас получается? Я запишу следующим образом. 12n плюс 2n плюс 1 плюс 12 плюс 32. И все это домножить на 2 и плюс 40. Значит, мы отсюда с вами можем найти n. n откуда будет равно, я уже заранее, конечно же, посчитала, n будет равно 2. То есть карбоновая кислота у нас будет иметь формулу С2, H5, cooh что соответствует непосредственно пропионовой кислоте ну, или э, пропановой кислота По-разному можно называть. Так, А26. Сырьем для получения мыла является... Нужно напомнить о том, что мыла — это соли выше карбоновых кислот. То есть сырьем могут являться высшие карбоновые кислоты. Какие именно? Именно. Значит, три алиат глицерина. Вот как раз таки алиаты будут будет являться сырьем. Этилформиат. Нет, не может являться. Фруктоза вообще относится к классам углеводов, не подходит. Глицин аминокислота. Ой, тут неправильно написала. Уксусная. Уксусная кислота. Нет, только высшие карбоновые кислоты. Поэтому правильный ответ. 3 алиат глицерина. А27, как вещество, формула которого представлена на рисунке, так и этилен гликоль. И дальше мы будем разбираться. Значит, то вещество, которое у нас изображено на рисуночке, это не что иное, как альфа-глюкоза, циклическая форма. Почему альфа? У первого и у третьего атома углерода у H-группы расположены по разные стороны. То есть это у нас альфа-форма. Этиленгликоль это двухатомный спирт, который иногда можно назвать. Как этандиол один, ой, один два три нету здесь. И разбираемся теперь. Значит, реагирует гидроксидом меди при нагревании с образованием красного осадка. Это у нас что реакция? Это реакция вообще в принципе на алкидную группу. Здесь нет у нас алкидной группы, поэтому не подходит. Подвергается гидролизу. Да, возможно подверг, подверг... как так правильно сказать. Глюкоза подвержена гидролизу, это андиол нет, подвергается спиртовому брожению. Глюкоза, да, это андиол нет. Дальше хорошо растворяется в воде. Глюкоза, да, это андиол, да, спирты хорошо растворяются в воде, вступает в реакцию серебряного зеркала. Здесь это невозможно. То есть правильный вариант ответа ⁇ хорошо растворяется в воде. И 28-е крайнее задание в тестовой части из соединения, формула которого индивидуальные аминокислоты можно получить в результате реакции. значит Что мы здесь видим? Вот у нас, грубо говоря, мы можем увидеть различные амины То есть у нас по факту такой белок сложный. Когда у нас образуются белки, у нас всегда образуется вот такая интересная группа CONH Называется пептидная группа. Для того, чтобы нам ее расшить, нам нужно провести гидролиз. Гидролиз для того, чтобы ОН-группа OH пошла к остатку карбоксильной группы, водород пришел, к остатку аминогруппы, То есть, это в любом случае гидролиз. Гидролиза у нас в данном случае два. Ферментативный и щелочной. Какой нам здесь выбрать? Щелочной гидролиз мы не можем выбрать, потому что в результате щелочного гидролиза будет образовываться не кислота, не аминокислота, а соль аминокислоты. Потому что, допустим, добавляя натрио H, к остатку карбоксильной группы будет приходить натрио О. То есть в данном случае не будет получаться индивидуальная аминокислота. Поэтому мы правильный вариант ответа выбираем как ферментативный гидролиз. То есть это обычный гидролиз под действием, скажем так, воды с используем ферментов. Вот таким образом и закончилась наша часть А. В следующих видео мы будем говорить с вами про часть Б, решать задачи, разбирать задания на соответствие и составлять правильные цепочки.